Михайлович, договорились. Гена, Геннадий Андреевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые члены правительства. Накануне 2020 года на встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, я ему откровенно сказал, что вы сформулировали стратегические задачи: войти в пятерку ведущих держав мира, ибо страна, которая обладает третью мировых запасов ресурсов. Должна быть ведущей, в противном случае ее на части. Выйти на мировые темпы, они 3 с лишним процента были, все сделать для того, чтобы остановить вымирание и обнищание и добиться того, чтобы наша страна осваила новейшие технологии. Но для этого нужна сильная профессиональная очень команда. Тогда пришла, Михаил Владимирович, ваша команда, я должен сказать, вы с первого выступления обнадежили, потому что вы понимали, что выполняется роль, по сути дела, спецназа, который должен в кратчайшие сроки решить эти сложные задачи. Но итоги этого года определит исход войны. Все, что связано с социально-экономической ситуацией настроения граждан, а сегодня цены, пруд, коммуналка растет, и настроение в некоторых регионах очень тревожное, и определят еще выборы как в местные органы, так и предстоящие в следующем году выборы президента. Надо отдать должное, что ваш отчет носит комплексный характер. За последний год выступило в Думе 14 министров. Лавров выступал дважды по понятным соображениям. Отчитались два вице-премьера, Новак и Хиснулин. Отчитались профессионально и грамотно. Мы поддержали все их ключевые идеи. Но надо иметь в виду, что сегодня перед нами стоит всеми, независимо от партийной принадлежности, национальности или вероисповедания, главная задача обеспечить победу. Но чтобы обеспечить победу, надо, после того, как мы выдержали, устояли и удержались, надо сегодня сделать пять шагов решительно вперед. Вы сегодня наметили такого рода программу, но, на мой взгляд, она требует дружной согласованной работы всех подразделений. Прежде всего, мы должны осознать, что русскому миру, нашей цивилизации и культуре объявлена война. Но война – это то, что требует принципиально иных решений. Первое – это максимальная отмобилизация ресурсов. Пока я лично этого не вижу. Все, что необходимо для сплочения общества решить, а общество сегодня расколоно, почти полстраны, имеют доходы меньше 20 тысяч, и надо обеспечить талантливым людям простор. Для этого требуются качественные условия. На мой взгляд, спасительная победа наступит только тогда, когда мы поймем, что надо обобщить опыт, который накопили за последние сто лет и который дал самый эффективный результат. Есть уникальный опыт советской страны, 30 лет имели темпы средние 14%, и китайской цивилизации 30 лет – более 10%. Вот последние встречи, в том числе с глазу на глаз переговоры президента, а я позавчера с ними общался, свидетельствуют о том, что выстраивается новая политика, новый курс. И в этом отношении ваша программа, которую вы будете реализовывать с Ликицаном, требует от нас сильной поддержки. Официально заявляю, что наша партия давно установила самые тесные отношения с Китайской Компартией. Мы подготовились к Дзиньпине меморандум, который реализуется. У нас Мельников возглавляет общество российско-китайской дружбы, и мы недавно полтора часа отчитывались в ТАСЕ, показывая, что сделано за эти годы. Наша команда, депутаты, заместители, руководители по 10 раз некоторые были там, знают все провинции, лично знакомы с руководителями, имеют солидную поддержку. Я бы очень хотел чтобы ваша команда, которая туда поедет, учитывала этот опыт. Он вам обязательно пригодится. Еще года полтора-два назад у нас было два выбора. Или глобализация по-американски, или советизация по-советски. В данном случае уже с огромной поддержкой Китая. Я считаю, что сегодня остался один выбор, потому что глобализация по-американски – уже нам бросила черную метку, если они обнаглели до такой степени, что наложили на всех здесь сидящих, министров, депутатов, руководителей, целые коллективы, свои санкции, в том числе и уголовные преступления к руководителям страны, то дальше ехать некуда. Надо давать жесткий, предельно конкретный, ясный и четкий отпор, но прежде всего в области финансово-хозяйственной. И для этого у нас с вами есть необходимые ресурсы и решения. На мой взгляд, самая большая угроза на сегодня это внутренний суверенитет. Президент четко сформулировал ключевую стратегическую задачу суверенитет, национальные традиции и ценности. Двумя руками за. Но без внутреннего суверенитета они нерешаемы. Нас внешне держит ракетный ядерный паритет. Что касается поддержки ребят, наших офицеров, солдат, мы ей оказываем всяческую помощь. Мы с первого дня туда возили необходимые товары, кормили ребят, которые сидели в окопах, отправили туда он вместе с Кашиным 105 конвоев, 17 тысяч тонн. Вместе с Кобзоном создали движение «Дети России» «Детям Донбасса». 12 тысяч детей получили от нас поддержку и сейчас каждый день оказываем помощь. Но... Требуется укрепление внутреннего суверенитета, прежде всего экономического. Вы не накопите ресурсы без национализации минеральной сырьевой базы и индустриализации страны. Вы сейчас обозначили шесть ключевых приоритетов в соответствии с посланием президента. Мы активно поддерживаем, но мы сколько раз предлагали наш уникальный опыт Алферова, Мельникова, Кашина, Харитонова, Коломейцева, всех, Савицкой, Останиной, Уникальный опыт учебно-производственной базы создания новых школ, институтов, объединений. Поговорим, да-да, но его надо продвигать дальше. Его можно реализовать во всех индустриальных центрах. Мы готовы поделиться и вместе с вами провести соответствующие семинары. Финансовый суверенитет. Не хочу никого обидеть, но это полное безобразие. В год войны 260 миллиардов утащили из страны и 300, почти 50 арестовали. Вдумайте, 600 миллиардов долларов, да можно не только Новороссию, все отстроить за эти сумасшедшие деньги. Белоусов собрал, попросил помочь 300 миллиардов дыру закрыть в бюджете, покрутились, покрутились и вроде отказали. Я глянул, я охнул, там у них в карманах и на счетах 81 триллион рублей. Был доклад «Оксфам», эта фирма уникальная, его раздавали на завозе всем, Раздайте все и наши олигархии. Он назывался «выживание богатейших». Они сами предложили увеличить им налоги на 50%, а нигде меньше 30% не платят. Нам надо проявить тут волю и характер. Это вопрос выживания страны. И здесь надо быть принципиальными и предельно жесткими. Что касается технологического суверенитета. Аэрокосмическая долина, это ваша идея, я к вам приходил. Вы нашли 100 миллиардов дополнительной электроники из тонкостроения, приборостроения. Вы сами блестящие специалисты в этой области. Вы разговариваете с любыми на языке абсолютно понятным, но надо поддержать. А это то, что у нас родится будущее. Ведь, кстати, посмотрите, с китайцами три программы. Это уже битва за Луну пошла, битва за будущее. Это совсем другой подход к решению проблем. Кстати, и мы здесь огромную помощь окажем. У нас во фракции три ведущих космонавта было. Сейчас Советская великолепно работает и преподает. и так далее. Давайте вместе сложим потенциалы. Кстати, и ребятам будет на порядок легче, которые на поле боя воюют. Я не хочу раскрывать некоторые вещи. Мои губернаторы проехали и все поле боя. От Херсона назад тысячи километров. Каждую неделю своих ребят навещаем и им все необходимое даем. Это наша принципиальная позиция, и будем это делать постоянно. Что касается политического суверенитета, обращаюсь к Василию, он у вас способный человек. Вчера с президентом встречался, мы сегодня обсуждали. Нам надо выборы привести в норму. Никаких дистантов, никаких трехневок и никаких критики. Обращаюсь еще ко всем. Победил губернатор Хакасий Коновалов. Четыре с половиной тысячи грязных сюжетов, которые прошли по абсолютно честному, достойному человеку. Я к кому не обращался, никак как рот не заткнут тем, кто этой грязью занимается, не хочет судиться. Надо все сделать для того, чтобы прекратилось это безобразие. И есть еще духовный суверенитет без русского языка. Добавьте минутку. Без русского Добавить, языка, минуту. русской духовности, без многонациональной культурной политики нам не решить эти проблемы. 80 миллионов человек потеряли возможность говорить на родном языке. Русский мир – это целая цивилизация. С чего избухались американцы и глоссаксы? Впервые русская цивилизация складывает потенциал из китайской индийской. Три великие мировые цивилизации готовы предложить мир где будет порядок, а не диктат, где будет не эксплуатация, а будет справедливость и высокая культура, высокая духовность. Но суверенитет начинается с личного достоинства. Если у вас хорошая зарплата, приличные пенсии, если вы чувствуете себя уверенно, будут рождаться и дети, и будет вообще процветающее государство. Для этого надо начинать с этого, с детей войны с горячего питания для старшеклассников, с поддержки многодетных семей, тогда мы решим очень многие проблемы. Я еще раз хочу поблагодарить премьер-министра, министра и всех депутатов. Сегодня, как никогда, требуется сплочение общества и единства. Нам на всех нужна одна победа. Мы за ценой не постоим.